Буэнос диас, Сегодня мы с вами поговорим о святом Эрнесто Игерийском, или по-испански «Сан Эрнесто де ла Игера». Святой Эрнесто в жизни прославился как человек праведного, праведного жития, Человек, который вначале много исцелял людей, а затем боролся за бедных и угнетенных Латинской Америки и всего мира. Официальная католическая церковь не только не признает культ святого Эрнеста, но и всячески его осуждает. что она ничего не может поделать с тем, что почитание святого Эрнеста весьма широко распространено среди крестьян и бедноты Боливии. Центр почитания святого Эрнеста ⁇ это местность где-то в 70 километров между Ля и Гера, собственно, ту тем местом, где в свое время святой Эрнест принял мученическую смерть, до Вилла-Гранде. Вилла-Гранде ⁇ это место, куда после его кончины привезли его тело, где оно было омыто в местном госпитале и захоронено в братской могиле. Затем останки святого Орнесто были, как известно, обнаружены, идентифицированы, и на данный момент он упокоен в мавзолее на Кубе. Собственно, этот самый святой Эрнеста вычитается местным населением именно как полноценный святой. В Вилья Гранде есть церковь, где, кстати, есть одна из очень немногих в Латинской Америке икон Иисуса Христа в виде чернокожего. И вот там каждая молитва местным священникам заканчивается призывом помолиться Иисусу Христу и святому Эрнеста. Один из местных жителей, местных крестьян рассказывает, что... У него начали когда-то болеть очень сильно ноги, но он нашел способ. Каждый раз при, перед сном и по пробуждению этого сна он читает молитву Иисусу Христу и святому Эрнеста. Боль пропадает, но у него все весь день складывается замечательно. Вообще этот э, культ э, примерно такой вид и имеет данной местности. У многих местных жителей э, есть дома своеобразные алтари, где... Фотография святого Эрнеста находится перед свечами в окружении изображений Иисуса Христа и Девы Марии. И очень многие именно молятся святому Эрнеста как покровителю данных мест. Считается, что после смерти душа святого Эрнеста следит за местными жителями и всячески им помогает, сотворяя разнообразные чудеса. Какие могут быть чудеса? Ну, например, рассказывают... Одна местная жительница рассказывает, что когда к ней пытались ворваться грабители, святой Эрнеста обернулся сторожим-псом и их отогнал. Другой житель рассказывает, что как-то им очень поплохело, ему срочно нужно было в больницу, до больницы было далеко, транспорта никого не было, и вдруг из ниоткуда практически святой Эрнеста прислал такси, которое его благополучно и спасло таким образом. Правда, чаще святой Эрнеста, говорят местные жители, посылает не такси, а лошадей. Опять же, когда кому-то куда-то срочно надо, нужно помолиться святому Эрнеста, и вот как ниоткуда возьмется лошадь и поможет вам добраться, куда вам требуется. Разумеется, особым почитанием у местных жителей пользуются два места. Во-первых, та школа, в которой был убит святой Эрнеста после того, как Местные военные, агенты ЦРУ, поймали его и расстреляли. Это место считается местом мученичества, соответственно, имеет очень большое сакральное значение для местного населения. Другое место – это тут, та больница, куда было куда было позже доставлено тело святого Арнеста Особое почитание святого Арнеста выражает при этом уже пожилая медсестра, которая в свое время омывала после смерти тело святого, и сейчас у нее дома тоже есть алтарь в вот, честь, которому она регулярно молится. И как бы ни пытались местные церковные авторитеты, чтобы бы то ни было с этим поделать, а сделать с этим ничего нельзя. Потому что в этом культе, в культе святого Эрнеста, э, нераздельно смешались местные индейские суеверия, представления криместных христиан-католиков и просто живая память о святом, э, который уже многие жители не помнят, что он конкретно сделал. Но вот в таком вот странном, мистическом, преломленном виде память о нем продолжает жить. Ну, я думаю, если кому-то охота помолиться, кому-то, так лучше ж молиться, наверное, святому Эрнесто. Так и помолимся же ему. Во имя Отца и Сына и святого Духа. Аста Сьемпре, команданты. Ну, у нас на сегодня все. Не забывайте следить за нашими пабликами в Телеграме и Вконтакте. Там вскоре будет, как всегда, много новостей. До новых встреч.